это говорит о разумном сроке, да? то есть предполагается, что э, любые работы, которые должны быть выполнены, имеют свой разумный срок, то есть, допустим, если вы обращаетесь в э, компанию э, строительную, которая говорит, что сделает вам ремонт за два месяца, ну, значит, этот срок примерно э, таким и должен быть. Соответственно, э, если говорить о разумных сроках, э, можно